Милый мой сын, драгоценный мой Славушка, к тому моменту, когда ты получишь это письмо, тебе уже наверняка сообщат, что меня взяли в плен и расстреляли, как врага Красной России. Это неправда. Вы кто? Верховный правитель России. Знаменитый Колчан. Подумайте. Александр Васильевич. Плачь это то, что переходит из рук, а в руки в путь. Я присягал на верность и служил После его отречения я служил Верховной Думе временному собранию. После разгона временного собрания я продолжил выполнять свой долг. Наградный славышки. Скоро я вынужден буду бежать в те края, откуда уже не смогу, подать не принес. Поэтому мне надо поторопиться чтобы скорее рассказать тебе о нашей экспедиции на сайте. Сегодня, когда мы покидаем большую тему и отправляемся, мы исследовали существа. Но спешу вас заверить, что наша экспедиция во всех документах и отчетах чистится как русская полярная. А вот о земле Санникова там нет, увы, ни единого слова. Но это ж формально. Знаете, ведь дальних да, вот этих полярных экспедиций самое сложное это, это... синие вечера. Это когда -то, тоска, да, да, как -да. а где сплил, там и цинка это я вам как опытный человек говорит. Вы лоска благой мы необходимо. Я вас одного от не отпущу. Если пойдем, пойдем. Гиперборея, земля, саня, эту землю называли разуменением и все, что переслотом. Нет земли прекраснее народа в земле, чем гиперборейцы. Если вы это гораздо больше, гораздо больше, чем гиперборейцы. o passar Довольность, делами русских. Жестокость порождает жестокость. Обычно на войне так и делают. Гражданская война, Начинают ягоди. Вас Когда-нибудь шамповали, так, что в рыбки летели в глаза по а? А потом бросали в ягоду как будто как битая пули! No. Mm -hmm.